Вот как ты относишься к поэтическим мероприятиям? Я ненавижу поэтические мероприятия. Ну, выходит человек к микрофону, и начинает блеять долго, нудно, просто блеть. Какая там актерская подача. И у зрителей остается два варианта. Либо уснуть сейчас, либо застрелиться после концерта. Класс. Очень весело. А что бы тебе хотелось увидеть вместо этого? Ну, я же телевизионщик по образованию. Мне нужно, чтобы было ярко, динамично, эффектно. Мутное блеяние – это точно не ко мне. А что такое медиатеатр? Ну, медиатеатр... Тут ключевое слово «театр». Это спектакль, где современные технологии позволяют стереть границу между воображением автора и глазами зрителя. То есть я формально действительно приглашаю людей в свою голову. Те картинки, которые настигали меня в момент написания того или иного стихотворения, можно будет увидеть, пощупать, потрогать, ощутить, побыть там. То есть если стихотворение, например, об убийце, интервью с убийцами есть, то мы и оказываемся в тюрьме. Там решетки лязгают, дым от трубки полицая, лампа в лицо, полное ощущение атмосферы. А если стихотворение, например, о счастье, так мы и оказываемся на море, на морском берегу, на причале, где спокойно и хорошо. То есть видео, танцы, текст, актерская подача. Все взаимодействует и объединяется для того, чтобы максимально обнажить. Это, это максимальная честность, максимальная открытость. Но и максимальная сложность, потому что в обычном спектакле есть целая труппа актеров для удержания зрительского внимания. А здесь, по сути, только один человек. И вот в этом-то самое интересное. Будет 20 лучших стихотворений. Будет... Очень сильная музыка. Будет серьезная режиссура и серьезная актерская задача. И полтора часа уникального ассоциативного видео, которое будет иллюстрировать каждое стихотворение. Каждое стихотворение оживет. Будет волшебство. Действительно волшебство, потому что медиатеатр это... Когда ты можешь управлять временем и пространством сам. Как хочешь. Все возможно. Абсолютно все. Будет круто.